Яблоки твердых сортов режем крупными дольками и вырезаем семенную коробочку. Затем берем горячие стерилизованные трехлитровые банки. В каждую из них кладем 300-400 граммов подготовленных яблок, примерно столько же винограда с веточками. Добавляем по 300 граммов сахара и по 2-3 грамма лимонной кислоты. Дальше заливаем поочередно в каждую банку кипящую воду прямо с плиты. Сразу закатываем и переворачиваем банку вверх дном. Жидкость должна доходить до самого края банок, чтобы при накрытии крышкой она немного проливалась. Все это время вода кипит на небольшом огне. Когда все банки будут закручены, накрываем их теплым одеялом и оставляем в таком состоянии до полного остывания. Примерно на сутки. Вот и все.